Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, родина? «Разве хотела ты нашей смерти, Родина?» «Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина?» «Тихо сказала, вставайте на помощь, Родина!» «Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина!» «Просто был выбор у каждого, я или Родина!» Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Однажды мы вас потревожим во сне, Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, Как шумят тополя. Мы и землю забыли, Какой она стала, земля. Как там птицы поют на земле без нас, Как черешни цветут на земле без нас, Как светлеет река и летят облака над нами. Без нас. Помните. Через века, через года. Помните.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 Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Здравствуйте. Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа «Сегодня» ведущая Елена Спиридонова и Игорь Политаев. Говорит Москва. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Сегодня вся Россия отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945-го наша страна узнала о полном разгроме Красной армии гитлеровских войск. В республиках Советского Союза не было ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война. Она длилась 1418 дней и ночей. За 4 года страшных испытаний страна понесла огромные потери. На передовой в нацистских лагерях смерти от голода и лишений погибли 27 человек миллионов человек. Сегодня мы вспоминаем защитников Отечества, не вернувшихся домой и чествуем ветеранов, всех тех, кто приближал победу на фронте и в тылу. Главные торжества начались сегодня утром с парада на Красной площади. У стен Кремля промаршировали 13 тысяч военных. Зрители увидели почти полтора.